Привет, с вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня мы обсудим один важный вопрос. Почему из скважины при работе насоса вода идет с воздухом? Для этого мы рассмотрим, собственно, саму скважину, наш насос и подумаем, как она работает, эта вся система, и откуда берется воздух. То есть, вот ваш насос, он опущен в скважину, допустим, воды у вас вот столько, насос стоит на низу. Насос погружен полностью, под водой находится. Мы включили, насос качает. Вода идет, все хорошо. Тут начинает появляться воздух. Вариант номер один, почему это происходит. При включении насоса происходит понижение равномерной воды в скважине. Пока не уравновесится здесь баланс, приход воды в скважину и работа насоса, откачка воды из скважины. Когда рав... эти параметры станут равными, вода остановится. Это будет динамический уровень скважины. Так вот, когда... У нас вода опускается, допустим, при долгом разборе, вот здесь у нас забор воды осуществляется. Здесь двигатель, здесь напорная часть, отсюда вода забирается. Как только уровень воды доходит до сюда, открывается фильтр, фильтр, попадает сюда воздух, и начинает идти вода с воздухом. Вода не может закончиться скважиной единовременно. Она, то есть шла-шла-шла, раз, все, закончилось и стоит вот так вот. То есть, да, и просто насос не работает. Он, вода начинает идти с воздухом, потому что захватывает приток, Меньше, чем мы разбираем вот. И поэтому она идет все равно с воздухом И начинает пузыриться у нас в кране она Что нужно делать? Обязательно сразу же отключить воду Отключить насос И проверить, что происходит То есть желательно опустить грузик с поверхности Если мы стучим по насосу во время работы Когда насос откачивает, вот уже воздух начинает подхватывать То есть звук не воды, а звук насоса металла то надо, если есть возможность, опустить насос ниже, для того, чтобы мы подняли уровень этого воды в скважине повыше. Вот. Если же такой возможности нет, то нужно уменьшить производительность насоса или поставить насос меньшей мощности. К примеру, если у вас там в доме, допустим, 10 точек потребления, вы насос поставили на 3000 литров в час производительностью, и вот, пошла когда вы открыли много точек, пошла... Вода с воздухом То нам нужно ограничить эту производительность Допустим до половиной или до 2000 литров в час Для того, чтобы насосу гарантированно хватало воды Для этого лучше, конечно, обратиться к специалистам Которые смогут грамотно определить все эти параметры И помочь вам Но уже по понимание, что происходит с вашей скважиной У вас есть Второй вариант, когда у нас при включении насоса Идет вода с воздухом Рывок, рывки такие, прывки, Вода плюется из крана а потом идет нормально Что происходит? Тут вариант какой? Когда устанавливается обратный клапан наверху То есть не на насосе, а именно наверху Где-то, допустим, насос на 30-40 метров установлен А обратный клапан с автоматикой стоит в доме или в колодце, в кессоне, над скважиной И вот эта часть у нас остается под вакуумом То есть когда мы выключили насос Вот здесь обратный клапан закрылся а здесь вода вся тянется вниз, то есть вакуум, столб воды 20-30 метров тянет ее вниз, ей тяжело. И она напрягает, вот здесь создает разрежение, очень сильный вакуум. И если у вас на обратном клапане где-то есть э, плохое соединение, то есть резьба плохо запакована, даже если очень хорошо, то за счет вот этого сильного вакуума, который создает столб воды, здесь может подсачиваться воздух. То есть он заходит потихонечку и собирается здесь воздушную подушечку. И в тот момент, когда вы включаете насос, эта воздушная подушечка выстреливает, идет по трубам и через ваш кран начинает фыркать. Ну, потом опять же идет уже вода нормальная, как она должна быть. Вот основные две причины, почему вода идет из крана с воздухом и варианты, как с ней бороться. Но опять же, в случае, если у вас... Очень низкий уровень воды в скважине. Настоятельно рекомендую вам обратиться к специалистам. Самостоятельно выполнить эти работы без специального оборудования и, самое главное, знаний не всегда возможно. С вами был интернет-магазин Водолей. Насосы. Всего доброго. До свидания.